После прихода к власти Никиты Хрущева войну ворам объявило государство. Одним ворам администрация устраивала пресс-хаты, других отправляла в специальные колонии. В том числе в печально известный «Белый лебедь» в Сликамске, где осужденных рангом ниже воров практически не было. На массу, криминальную массу, на 30-40 миллионов ранее судимых у нас приходится всего полторы-две тысячи категории, вот и данной категории криминальных лидеров. С чем это связано? Ну, Во-первых, жесточайший отбор, и чтобы стать вором, это нужно пройти хорошую, преступную, профессиональную школу, что просто не каждому дано. Там Служил в армии, не служил, где-то э, какие-то косяки порол по преступной жизни. И, естественно, уже вором ты просто не будешь по определению. Вот она тюрьма «Белый лебедь». Сейчас здесь содержатся осужденные пожизненно. Воры тут редкие гости. Слишком много у них дел на воле. Слишком часто все решают общаковские деньги. Но память в воровском мире об этой тюрьме жива. Тогда законников сажали в камеры друг с другом и стравливали между собой. Они в одночасье лишились пирамиды, верхушки, которой являлись. Генералы остались без денщиков. Но среди равных всегда найдется тот, кто равнее всех. И именно тот, кто равнее, убивал своих братьев. И опять воры начали уничтожать друг друга. В это время, в это время политика, будем говорить так, в то время партии правительства была такая, на искоренение этих воров. И в некоторых, будем говорить так, в некоторых подразделениях, ну, была дана, будем говорить так, грубо говоря, была дана команда воров отлучить от воровского сана. То есть... В местах лишения свободы, будем говорить так, в отношении воров существовал целый пресс, так, так называемый пресс. В зонах стали создавать так называемые пресс камеры Это камеры, куда воров подсаживали к заключенным, которые не признавали воровской закон. Эти зеки либо были приговорены к смертной казни, либо осуждены на безумно длительные сроки. Им было плевать на свою жизнь. Они били воров, не боясь мести, унижали их. И таким образом ломали всю иерархию зоны. Переводили воров... Касту изгоев. То есть многие воры, многие воры, вот не выдерживая, будем говорить так, не выдерживая давление администрации, писали заявление о том, что он отказывается от воровского сана. Эти письма, малявы, прежде всего расходились по зонам, а уж потом по редакциям советских газет. За отказ вора от своего звания по воровским законам полагалась смерть, которая быстро находила отказника. Кое-кто в такой ситуации предпочитал самоубийство. Все еще остававшиеся в других зонах воры поднимали бунты, которые безжалостно подавлялись. Выживших зачинщиков либо этапировали в Соликамск, либо устраивали им жизнь по соликамским правилам на месте. По некоторым данным, за время Второй воровской войны численность воров сократилась с 2000 до 600 человек. Вот это большая ломка, большой, как говорится, кровавая страница в истории преступного мира, профессионального мира. Пройдя через все эти испытания и беспрецедентное давление, орден воров не только сплотился, казалось бы забыв про обиды первой войны. Авторитет воров, выживших после «Белого лебедя», стал еще выше.